Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Веча и Вести валкон и у нас опять в гостях Максим Шарапов. Мы в прошлый раз поговорили о кабеле, попытались донести до вашего сведения о чем она, а сегодня мы поговорим о пяти основных символах иудаизма и славянства. Дабы сравнить их, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Какие символы? Вот первые символы основной мы все видим, например, в одежде вот ходят рабины и у них пейсы. Что да. это такое пейсы что они обозначают, и вообще вот это а, внешний вид. Пейсы, у не все равины. Mm -hmm. вот. Эта традиция пошла из хасидов, из хасидизма, но она вытекает из заповедей, которые дана еврейскому народу, что, ну, дословно не помню, но есть не брей свои бороды, не избревай а, с висков волос. Вот они и реализуют этот так, закон. Так, а То почему? Есть... А по... Объяснение этому есть, вот, в а твоем об... понимании? В моем понимании есть, это даже есть, вот в книжках это написано, что, ну, это связь с Творцом. Через пейсы они, вот, волосы, а -а -а. На здесь это, как бы, у них связь идет с Всевышним. Понятно, да. уважаемые друзья, а в нашей традиции, в славянской, борода это богатство рода, а волосы это связь действительно с богами. И через, как антенны, связь вот этих каждой антенночке волос, как антенночка, это связь с теми энергиями, с вибрациями, которые идут от богов, от вышних. А родничок наш связывает как раз с родом-породителем. Вот еще и второй тогда атрибут, второй знак, который мы обычно видим, вот это вот шапочка, или как ее называют еще? Объясни. Кипа. Кипа. Да. Это для чего? Атрибут иудаизма заключается в том, что это как напоминание, что сверху есть Творец. И он сверху наблюдает, особо не э, а то веди, себя, веди себя достойно. А вопрос, э, там какие-то знаки есть или рисунки, или символы? Нет, Никаких, обычно, каких, да? а, а знаете, они чем отличаются? Они есть, э, вот есть кожаные, есть э, из материи, из Понятно. материала, есть э, из бязны. Вот это разные направления иудаизма. Например, там сиони, религиозный сионизм, направление такое в есть. Они носят вязаные, их называют вязаные кипы. Есть черные кипы, это ортодоксальные иудеи, это э, датишники их называют. То есть, ну, на самом деле смысл один, что вот она у них на голове. Понятно, а ощущение быть, Бога. Ощущение Бога, да. Уважаемые друзья, а у нас ощущение Бога идет через родничок, и мы ходим, не нося никаких головных уборов. Так что связь у нас, наши волосы, борода несут сакральное значение связи с богами, поэтому это важно очень. Но здесь есть некоторое соответствие в традиции и в вот тех символах. Третий а, символ, который вот, на виду у всех, это встречается, вот как ты его называешь? Тфилин? Тфилин, да. Что это такое? Тфилин. Это, если по простому, то это такие две коробочки. В которых заложено на пергаменте написано определенным способом, определенными чернилами, с определенным почерком. То есть, как правильно, молитва шма Исраиль. Одна из 613 заповедей в иудаизме говорит о том, что в ортодоксальный правоверный иудей каждый день одевал себе тфилин на голову и на руку. Потому что в, значит, в Торе написано, что и пусть у тебя это будет на, между глаз, э, помни об этом, об этой молитве, что э, Бог един, он, э, э, то есть Творец наш единый, он Бог один. Вот у них так это говорится, что помни об этом и носи это между глаз своих и на правой руке своей. А в нашей традиции женщины носят очели. Вот такую повязку с определенным узором или с вышитыми знаками. Точно так же и мужчины могут ее одевать для того, чтобы связать во время работы... Вот так не мешали дабы волосы. И она несет обережные значения. Но вот родничок у нас не прикрывают. Так как мы считаем, что связь с родом, с Богом, она должна быть открытой. И у нас она открытая. Переходим к четвертому символу. Это символы о будоизме звезда Давида, а у нас звезда Инглии и прочие символы, характеризующие определенные потоки энергетические и обережные и отдающие и принимающие. Расскажи, что такое вообще вот символы в будоизме имея в виду вот знаки иудаизм как э, монотеистическая религия они особо символикой не пользуются если уж э, как бы разбираться в глубине никаких символов никаких проявлений связи э, ассоциации символов с богом э, вот в иудаизме это в общем запрещено сам символ звезда Давида тоже произошел достаточно ну, в поздний срок относительно истории иудеев э, во времена царя Давида когда они там воевали и ему пришла вот эта звезда во сне по моему вот ну то есть то есть каким-то она ему пришла таким то ли во сне то ли вот ну, скажем так свисших миров и он то ли щит по моему сделал на, на щите эту звезду и в общем они выиграли войну выиграли бой отбились с неравным противником по силам. И после этого звезда Давида стала таким оберегом. В нашей традиции вы вспомните щиты, с которыми наши воины сражались. На них изображ... изображались и греческие, кстати говоря, и римские некоторые. А, а, типа а, Коловратов, солнца и так далее. И вот эти, а, кстати говоря, по-моему, даже в Кремле хранится щит, где изображена такая вот солнечная, в виде коловрата, в виде солнца щит, и на нем вот этот символ, знак. Хочу сказать, что в традиции нашей символы играют огромное значение, потому как они несут определенные виды энергии и информации от различных структур божественных и, и, и прочих. И каждый символ влияет на пространство, время и на человека. У нас звезда Инглии, например. Она девятиконечная, символизирует миры Прави, Нави и Яви, которые тройственны также в своем проявлении. И вот эта звезда, она также играет обережное значение. Ну и, например, двойная Инглия, где две, две соединенные Инглии, это мой, например, знак обережный чертога Вепря. Вот такое вот значение, коротенько о, о том, что... Больше значений несут и вообще много символов. Мы с вами будем разбираться на семинарах. Семкет задает вопрос, наш зритель, можно ли употреблять мясо? Он считает, что это же влияние на душу, на тело. Действительно, в нашей традиции употребление мяса, оно для низких вибраций характерно было. Тогда, когда был переход, например, из Дарии в Рассенью по Уралу. Когда была зима, нечего было есть, и читали, отчитывали, молились э, тем животным, у которых забирали и убивали их, и немного употребляли, дабы выжить. А вообще, например, треба богам бескровные приносятся. Это хлебушек, это все, что растительное. И, например, э, мы наше меропонимание такова, что человек не должен употреблять мясо, так как э, употребляя коды... Животного мира наполняя ДНК и РНК, и человек скатывается в обезьянный мир, ну то есть в животный мир. Один из зрителей очень задал огромный вопрос, ну в смысле в этом вопросе заключается громадный пласт знаний о Блаватской, о Рерихах, о их символах, о достоверности той информации, которую они принимали, о письмах Махатм, которые они принимали. Я надеюсь, мы снимем отдельный сюжет по этому вопросу и рассмотрим философию, которую несли Блаватской и Ререхи. Пятый символ, который мы сегодня рассматриваем с Максимом, mm -hmm. это подсвечник, то есть семисвечник, mm -hmm. да, как он назывался. Как mm -hmm, да. как эта атрибутика проявляется mm -hmm. в будаизме. Значит, семисвечник, он называется минора. Mm -hmm. Сегодня данный артефакт, вот в богослужении, скажем так, да, он, он скорее исторический, он не используется, потому что минора, это было, это было атрибутом э, возжигания свечей во времена первого-второго храма. Ну, э, как можно его рассматривать? Семь свечей, семь, э, шесть дней творений, седьмой бог почил. Кстати сказать, вот, по-моему, в Днепропетровске, сегодня он по-иному по называется, по-моему, Днепро, да, там же Минору поставили, это храм. Кстати, насчет Миноры есть интересное э, ну, такое замечание увидел, когда ехал э, ну, по дороге на машине э, одна из нефтяных компаний, у них вот значок такой э, похожий. похожий, да, вот да. там как раз семь штучек, вот его а -а -а. знакомая символика. Ну, уважаемые друзья, в нашей традиции славянской. Огонь играет громадную роль. Вода – огонь. Через огонь идет очищение. Через огонь идет принесение треп богам. Через огонь идет соединение душ божественных и наших. И вот костер, и в данном случае крода, крода – это кроду отправление души, это тризна и крода. Крода – это костер погребальный, через который происходит сжигание тела, как оболочки, и душа быстро уходит к предкам». И огонь играет, и свеча в данном случае не просто одна или семь свечей. Путь а, свечами выкладывается, например, как в празднике, который вы можете посмотреть на нашем канале на когда из одного круга лета, то есть прошедшего, прокладывается путь, дорога, освещенная свечами. Их много свечей. Они несут свет божественный, соединяя нас. Явный мир с божественным, с миром славии и праве. В иудаизме на этот счет есть устойчивая позиция, что сжигание человека является большим грехом. Поэтому э, традиция закапывать людей в землю, это как раз исключительно монотеистическая вот Понятно, традиция. вот в этом большая разница. Да, этом Мы большая считаем, разница. что закапывание оскверняет землю, и вот эти тлен и различные нечистоты из человека загаживают землю, несут негативную энергию. Наша позиция, наши традиции это крадирование и развеивание останков пепла через реку, через воздух вообще, чтобы он распылился. Это физическое проявление. А так как душа, дух и наши все тонкие оболочки остаются и сознание, и память наша уходят к предкам. Итак, уважаемые друзья, мы с вами сегодня попытались разобраться в символах иудаизма и ведического нашего наследия. Мы вам преподнесли вот эти знания, небольшие отрезы, которые вы можете расширить. То есть это изучение, сравнительный анализ. Почему? Зачем? Для чего? Вот эти смыслы, которые несет одно течение философское и наша ведическая традиция. Есть различия, есть схожести. Поэтому изучайте. Благодарю тебя, Максим, за то, Спасибо. что ты нам донес точку зрения иудаизма и каббалистического чуть-чуть учения. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. С вами был Вичезар и Вести Волкон. До свидания. До свидания.